Совсем недавно началась Масленица. Одна из главных традиций этого праздника – это печь блины. Они символизируют солнце, которое все так ждут после зимних морозов. А с какой начинкой лучше всего их есть, сегодня узнаем у казанцев. Блины с какой начинкой самые вкусные? С мясом самые вкусные. Самые вкусные блины с сгущенкой, конечно же. Почему? Потому что сгущенка сладкая. Я люблю сладкое. С любой начинкой, потому что мы их едим с детства и со сметаной, и с вареньем, и со сгущенкой. С мясом, знаете, когда еще лучок вот так вот, немножечко чесночок туда добавить, вообще замечательно будет. Без начинки. Просто обыкновенные блины. С икрой. С чумурной, с красной. Ну и вкусно и полезно. А дорого черная икра? Дорого. Шоколадный. Ну, я веган, я в принципе не ем. Блины, которые вот на основе молочных продуктов, так что блины из воды А Мне нравится клубника, это потому что фрукты, это природа и это сахар uh, Пюре и фарш, они дают больше сытности и они очень вкусные oh. С мясом С мясом С мясом С мясом и с вишней что ж, сегодня мы узнали, что большинство казанцев предпочитают блинчики с мясом, а некоторые даже с укрой. А какие любите вы, пишите в комментариях. Это был соц.вопрос с Олеги Гизатова, Олега Всем пока!